Добрый день, дорогие любители игр, вы на канале Мир Милкон, меня зовут Никита, и мы также продолжаем играть в Resident Evil 8. Так, сейчас погоди на паузу поставлю, расскажу. Я собирался писать серию, после прошлой серии эту сразу же, но что-то как-то не пошло. Я так остановил запись, такой, о, сижу в темной комнате, что-то как-то страшненько, короче, я поехал на следующий день наши шлычки, расслабился сегодня, так что я отдохнувший, отри... <клёх> от... отошедший от отдыха, проспавшийся, и сегодня мы спокойно, без паники, без зоров, без страхов проходим. Чё тут бояться? Ну, ползает, да, какой-то большой, непонятный, не совсем, не совсем приятный наружности человечек. Ходит такой, папа, папа. Ой, так, э -э -э, предохранитель мы вставляем. Казалось, показалось. Где, где, где? Где, где, где? Ты слышишь? где де де где де де де де де де де де де де де де де нет, нет, нет, да нет нет, нет, нет, нет, нет, все хорошо! Не Разорвался, блин, Звини, Мне пора. Я же сказал, без паники сегодня. Спокойно, все, проходим. Да? ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха я ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха ха Пожалуйста. Ты еще жив, да? Так анус! А -а -а -а -а -а! Уберитесь! Уберитесь, блин! Тик-так! Тик так мазафака! Попробуй найти меня! В смысле, это угроза была или. Или кто? Или где? Ты сейчас найду, блин, и все... Ножик мне, дайте мне, одного ножа, хватит тебе голову оторвать, блин. Я тебе говорю, видишь, все этот кумарина, как будто, блин, реально, вот это, там, внизу мы находили какие-то травы, там, биокнижки. Так что, мне кажется, нашего Итана накурили, Ну не может такая дичь облетать в подвале. А, я тебя нашел. А че это у вас колбасит? Да я тебя нашел, давай, вставай. Давай драться. Раз на раз. Да, хорош, да сколько можно мою руку отрывать? Ее, yeah. oh. откуда у тебя ножница? А! Мы же бинты ножницами резали! Иди сюда! Иди сюда! Угораешь надо мной, иди сюда, блин! Иди сюда, сюда, подошла! Бегает она тут маленькая засранка. Смотри, <сосы> <сыграет> колбасит, Ты да? Ага! Да хорош хихикать, не страшно, я подготовился. Опа. Опа, музыка. рапа -ра где ди де где, где? где кряхтишь? Изнавайся. Она же где-то кряхтила. Да хорош. <смех> ахахахаха <сейчас> пряталась, спряталась думаешь? <смех> ты прятки как то хреново играешь а ну тихо Ну ты не сравнивай маленькая иди это было здесь? или я гоню? а ты че Я тут пытаешься напугать своей гнетущей музыкой и атмосферой а ну, куда ушла иди сюда иди сюда кому сказали а чё краснеет? А вот краснеет так и должно быть? Опа, нет. Че опять где-то наверху? Ну блин, да какая-то неоригинальная. Да вы не хихикайте. Хихикают они. Где? Где ты выходи? Давай раз на раз! Здесь чё, то всё краснеет, да? Или я гоню? Слушай, это я проигрываю? Да хорош угорай. Сейчас я ее найду. Да не издевайся, ну да вы чего? ты спряталась, что ли? За что отсюда не выбраться? Вот трава полезла! Как <свистит> смешно <свистит> так обращаться с моими прекрасными куколками? А, даже так. Это все. Я же сказал. Итан. Мия. Я все исправлю. Да не с Итаном мы все сделаем. Что? Ну вот как мы сегодня быстро так. все сделали. Надо Просто за сколько? Сюда. За пять минут босса убили. Да-да. Значит, а -а -а. там за этим стоит. Их уже две. Трубай. Да слышь. Я тебе говорю, блин, все не... по нарошку. Так, теперь мы идем к нашему пухлому другу И, скорее всего, мы идем На мельницу, на мельницу у нас там Вот этот гомункул живет И говорят, он там не единственная тварь Которая там обитает Так, заходим в лифт Блин, сейчас опять Миллиард лет ехать, я помню лифт так долго Вот видишь, тут была надпись, сейчас ее нет Надышался горным воздухом И там, блин И все всякая херня мерещится так ладно хорош восхищаться полом а ладно, оружку вернули так у нас вообще по патронам все просто замечательно, патронов на пистолет блин, хоть это как у босса бы прям сейчас дать такого жирного прям, чтобы просто в него так бэм-бэм-бэм без перезарядки кстати, можно было бы а, подожди, у нас по деньгам 4000 Подожди, а почему с Димитреску тогда у нас упала какая-то вот кристальное ее тело, и мы его за 25 тысяч продали, а с нее ничего не упало? Или упало, и я просто подобрал. Блин, если что-то упало, то обидно. Так, значится. А, нечаянно кнопку задел. Приехали. Давай, мне всех боссов сюда. Осталось две колбы найти, чтобы вытащить розу. Во! И тут плита светилась. Я тебе говорю, галюны за вот этих кукол. Вот этих. С 13 читаем осталось? Подожди. Что это было? Сюда что-то можно вставить? Подожди, а чего? Надо... Надо продолжение плиты найти, и оно откроется, Да. Блин, ну это я не знаю. Кстати, фотку-то нам вернули. Так, ладно, все, Сейчас тут быстро прощемать через лес к нашему другу, и все. Не понял. Да ты угораешь! В смысле? ч? мне теперь обходной путь искать? Да ну ладно. Опять... О, Смотри! А оно влезет? Так. Вот сейчас, подожди, вот просто секундочку Вот Сейчас я уберу здесь, потому что, блин, оно опять У вас не хватает места Кстати, гранату надо куда-нибудь выкинуть Да вот это вот сюда, давай туда аптечку Все, и теперь все хватает, все прекрасно Итан Погнали Кстати, да ну возьми же ну пожалуйста Подожди, как я сел? А! Ну да, точно, можешь так делать. Так, ну и чё? Смотри, висят, блядь. Ну слезай. Ты слезай, блядь. Висят, блядь. Беспаленные. У вас только двое? Слушай, чё так много шума? Откуда ещё шум? А, вон ещё один, смотри. Ёпта! Ёпта! А ты лысый-то? Капюшон на день холодно, блин, простыняет. Брось, как О, о, о, о, о, о, о так надо, подожди. вот во во во во так вот, ну во во во во Ну, во во да, ну! во во во во Я тебе сейчас убери свою во во Да упади да ну хорош! и ты хорош все повставали реагент реагент трава аптечки отлично обломки металла я могу минус сделать я хочу мину не могу а могу гранату могу да могу реально могу Жаль, зачем она мне Блин, ну нахрена она мне нужна вообще вот эта граната, лучше к минус сделал, ладно. Хотя гранаты тоже, в принципе, хороши. А... Где? Да где ты? Подожди! Я не согласен. А. Ну закрылся. Что это? Ты же патроны те же самые мне? Есть что у нас? А вот мы да кто там, никого нет дома! Откуда стучаться? То где стучиться, я не понял. Ты, ты стучишь-то? Подожди. Я занят. Да подожди-то! Да! Что как -то будто точно все... Ты ч мне дверь сломал? А ну покинули помещение, быстро! все пацаны я не мог найти выход без помощи а, так а, подожди не дали блин мне пострелять нормально на него ж патроны другие идут да, наверное О, в смысле те же самые по идее ну по идее да подожди не подожди а, как как как а... давай попробуем просто вот. Не, патроны те же самые. Ну, у него 4 влазят. Так, ладно. А, что у нас по карте? А, ну, мы просто сейчас обойдем, получается, и все. Оп, почти. <связать> yeah. Где? То есть где-то еще один лабиринт есть. Ну это просто срез. Ну, не срез, в смысле, от них бегать, круголядно ворачивать. А <связать> да ⁇ ёб твою мать! Ай, блин. Слушай, давай вот просто по приколу. Подожди, не дергайся. Только не дергайся. Стой ровно. Спасибо. Отличное место в инвентаре освободили. Всего один патрон. Вот просто надо вот целиться четче. И патроны будут целее. И было закрыто, по-моему, да? Подожди, а тут открыто или тоже закрыли? Ну да, ну конечно, ну правда, да. А, не. Можно пройти. Мост обвалится. Блин, 100% обвалится. Пойдем туда сначала. Он не может не обвалиться. По-другому вот никак не может быть. Вот прям точно. 100% миллиард просто. Да? Ну это ж тупиковые. Ну да, значит по-любому обвалится. А -а -а, открывай. Нет. Видимо нет. А -а так, опачки. Добрый вечер. А у меня есть и кукла. А кукла, кстати, мы находили. Мы находили, находили. А, объединить, да. Все продаем, блин. Пол... Подожди, я еще кольцо не продал. Почему? Давай продадим, у нас бабла будет Серьезно. Нафига вот, я не нашел куда бы их еще можно уже кормить. Может я, конечно, чего-то не знаю? Блин, ну вот должен кто-нибудь из толчка хоть раз выпрыгнуть. Давай. Нет? Не напугали и... Ничего не положили как-то, считаю, Да я сейчас уже зря? Или где зря? Ну вот, лабиринт, это понятно. Сейчас мы ее попробуем. А -а -а -а. Фугасные снаряды. Чего? У меня будет гранатомет. Правда? О! 10 ноября. Матерь Миранда удочерила госпожу Дону. Мне никогда не было так радостно. Ну, Дона, это вот Бениевента, это которая вот была вот только что. Еще ребенком она отпугивала окружающих своим видом из-за шрама на лице. После смерти родителей она заперлась в доме и, э, и общалась только с Энджи, куклой, которую для нее изготовил отец. Я благодарен матери Миранди за ее безграничное сострадание. А.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 А, -а, -а, а, ключ скрипичного мастера это в деревне был дом такой, то есть скрипичный мастер здесь жил, да, у нас? Угу. Подождите, скрипичный мастер это кто? Это кто? Это кто ключи изготавливает, да? Я надеюсь, что я Правильно говорю? Те. А где? Вот. Батики. Не, ну тут что, просто вниз скатиться, или что? У-у-у-у-у-у-у! Тихо! Давай, давай, давай по чуть-чуть, по чуть-чуть. А, да ты хорош. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихонько. Короче, суть в том, чтобы тихонько его докатить. без этого. Спани ну, блин, это и проще, чем а, до этого было, потому что тогда нифига не было понятно. Ониксовый череп. Но это второй лабиринт. Осталось два, получается. Давай чуть окно. Просто потому что можем. Так, надо попробовать дробовик, потому что я что-то с него не понял. Я вроде бы не попал. Угу. Нет, ну сейчас как бы должен обрушиться мост, потому что ну вот по-другому никак. Да? Разводной мост? Это что? А, понял. Падай! Падай! Ну вот сейчас. <смех> <смех> ну я. Вы что-то хотели, мужчины? Ух эти, блин, сотрудники Арифлейма, блин. Но... Да, ну хорош. Я не буду ничего покупать. Ладно, обломки металла возьму, пожалуй. Подожди, а где патроны на пистолет-то? Ой, да пошли вы, короче Фиг <смех> патроны на вас, бать. Да ну! Не пей только, не стукай Подожди! Нет! Как, тупик? В смысле тупик? <смех> Нам во <вход> надо было <смех> Подожди, так нечестно <смех> Да ты-то откуда взялся? Ты? Да ну ты дурак! Патроны кончились. Убери руку. Не дергайся. Оп. И, оп. и все, да? Так, мне нужны патроны на пистолет. А у меня же есть пистолет. А, давай вот с этого простреляем и возьмем тот пистолет. Попробуем. Кстати... Ну это и нечаянно получилось, но раз такая пьянка пошла, может здесь тоже что-то есть? Да ну, надо прям в цепь, да? Да? Ну, круто. Так. о о, -о, -о да как? Подожди, тут какой-то Вивиант был, или мне показалось? Или я... я подобрал его? Подожди, ну мне же не показалось, какой-то зеленый камень был. Или я гони. Вот. Где? Подожди, ну где? А, да вот же, блин. Нет! Дурак, не хотел. Ладно. Ну, кстати, денег то у нас Да откуда до хорошей земли? Да залезь обратно. Хорошо Вот мы обошли, да? Ничего мы не обошли! А как пройти-то? Ладно! Это был... Я думал, тут пройти нельзя! Блин, вот дурачок, а Ну, набывает. Но зато заметь, вот я назад вернулся, мы нашли целую кучу денег. А, бриллиант, патрончиков Так что, в принципе, не зря Как говорится, тупить иногда полезно а, Здравствуйте Так, а сохранение Блин, надо было сохраниться после закупа а... Вам эта вещь знакома? Да Прошу вас, изучите мои новые товары Так, нахрен, нахрен Нахрен, нахрен Нахрен, нахрен нет. А все Чудесно, знаете сколько стоит О, Так Рыба, мясо птицы Мясо, мясо птицы Рыба, мясо птицы, мясо Сочное мясо, дикое птицы Мясо, мясо птицы Качественное мясо, превосходная рыба Серьезно? Так, ну, это мы потом Ну, блин, вот эту штуку я хочу, конечно Вот это особенно Ускорять передвижение, потому что, блин, щемать надо вообще, прям. Без остановки. Хватает ли вашему оружию мощности? Теперь я вот, снаряды. Зет, какой то молодец. А, фугасные снаряды. Светошумовые снаряды. Где мой гранатомет? Или вот с этой, как можно стрелять? Подожди, давай Нет. Но, но нет. Уменьшает отдачу запас ваще... надеюсь эта штука можно снимать я как бы хотел на другой поставить я не думал что он вставится так подожди там была М -м -м это для ружья а для этой винтовки я купил да ладно тогда а -а -да давай по улучшению блин даже сейчас не знаю что улучшать Бля так, ну вот это по-любому. Одну минуточку. Mm, запас. С 4 до 6, ну. Ну блин Наверное нет. А, ну блин, давай просто в урон. Одну все. минуточку. Да-да, я понял. И в урон тоже. Пока так. остальное ставим, там нашего друга, если встретим, где в дороге еще. То. Кстати, про друга. Он какой-то мутный, он слишком много знает То ли... То ли разработчики Так придумали, чтобы он по сюжету у нас Подожди! Ключ скрипичного мастера, это же недалеко же нам, да? Может сходим? По-быстренькому, где он? Где-то вот здесь был, да? Коллекция маэстро По-моему, да, здесь, давай по-быстреньку сбегаем, посмотрим Сейчас по времени? По времени мы успеваем И туда, и сюда, сунуться Надеюсь, в деревне никто не вернулся же скрипту не должен или должен кстати давай зайдем в, э, в эти церковь ладно не пойдем в церковь пофиг. я бы конечно предложил вернуться в зал Ди Ди ну не сюда же а можно и сюда а, в зал димитреску там найти сокровища но, блин займет много времени поэтому давай не будем а, По-моему, нам куда-то сюда. Ну да, все верно. И вот этот дом. Да-да-да. Подожди, я думал, как-то фугасными снарядами. А для чего они? Да подожди, не тоже? Как? Изучить выбросить, Ты дурак выбросить что ли? Я думал, с этой фигни можно стрелять. Хэппи безды. Ого. Хорошо, хорошо, хорошо. Еще что-нибудь? Плохо. Да ты не скрипит там. Воу, воу, воу. Нет, ну скрипичный мастер точно не изготовитель ключей. Ну сказал глупость, но с кем не бывает. Да ч ты? Сразу осуждающий на меня так смотри, как будто ты все знаешь. Да ладно. А я знаю, а я знаю. Подожди, я не забуду ее пятый день рождения. Ну, это понятно. А, 27.09.17. Или подожди, пятый день рождения это типа ей пять лет было? Uh, если тут 17 минус 5, то 12. 27, 09, 12. 27, 09, 12. Uh, 27. Долго. 27, 09, 12. Ну, если я правильно понимаю. Слушай, ну, ладно, я могу 17 нажать. Ну, не, мое, ну, слишком просто было. Опа. Это опять продать, да, другу. А это? Ух, хорош. Хорош. А, использую. Отлично. Ой, как все хорошо у нас. Ой, как прекрасно просто все получается. Не зря, видишь, сходили вообще не зря. Не кажется, или там, скажем, быстрее бегать, да? Мам, мне кажется, да? Не, ну, можно здесь пройти. Не, там залазит поверх. Пойдем обратно так. А, тут деревня, кстати, зачеркивает. Ну, сюда я так и не понял, как сюда попасть. А тут отмычка можно использовать. У нас есть одна как раз. Кстати, много чего мы не изведывали реликвия Луизы. Ой, ну короче, ладно, собирать эти реликвии, конечно, весело, но давай не сейчас, пока по деньгам у нас вроде все более-менее ровно, а прям задрачивать каждую реликвию что-то как-то не хочется особо. Даже сюда, сюда, да. А, ну вот, да, в самом начале замок несложный был, да, это я помню, помню. Вот он. Да, да, да, давай. А у меня две уже отмечки. И Автомобиль! Ну, тоже неплохо. Вполне себе. Так, ну все, ладно, погнали. Сейчас будет мясо. Отправляемся к какому третьему, получается, э -э -пра правителю земель этих. Четыре дома управляют. И на верхушке вот этих четырех домов матери Миранда. Кстати, так и не объяснили, что происходит на самом деле. То, что замутили интригу уже. Мы слышали разговоры Мии во время наших галюнов. О том, что она нам что-то не договорила. Да мельницы-то топать ебать. Прилично. Да ты, Харты... нет! Ты да хорош, мою печень доели уже волки. Вам мои руки мало, вам теперь еще ногу подавай. Закрывайся. Убери! Еще хочет, давай. Сыкло. Подожди, не сыкло. Блять, какой, а. Трава, спасибо. Ох, сучок, а! Это что за альфа-самец, блин? Сука. Неожиданно, блин. То руки отрывают, то ноги доедают. И там. Раны глубокие. Недолго не протянуть. Я слышу звук его шагов снаружи. Он почти не дергался от моих выстрелов. Кажется, будто он играет со мной. Это не волк. Но я не сдохну без. Безропотно, как пес Если дойду до старой водяной мельницы То смогу его остановить Смогу уберечь тебя Она так близко, черт, замерзая Ноги отказывают, прости меня, Луиза Прости а -а -а -а -а, Это муж Луизы да. Все-таки как записки расширяют лор игры, да? Можно я вылезу? Так, ну это собака крещенная, это конечно, блин. Дожди! Вообще откуда она взялась? Еще один босс или мини-босс, как сестры в замке? Да не-не-не, ты там не ссы, нормально все будет. Куда ты пошел? Где эта собака? А вон она, смотри, блядь. Ты смотри, смотри, вон она, собака. Так, ну я так думаю, нам по стелсу надо, да? Ну, я так думаю. Потому что типа херам. Бля, ну вот это... Ну... Мне что интересно? А, Блять, можно! Сука! Открывай, открывай, открывай! что нас услышишь! Ну, вот где дробовик тут дают под. Ой, дробов... Ух-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Uh -huh. места нету, блять. <связнь> Пиздец! Так, а -а -а -а -а. Подожди. Короче, нож нам сейчас. Да, ну не так нотка. Нож нам сейчас а особо не поможет, я так понимаю. Поэтому давай вот так сделаем временно. Что так оно как-то и. Нет, сразу так хера в упор тоже Жди Можно открыть? Ага, открыл, блин Где эта собака? Похоже, как будто где-то рядом Вообще не куда там где-то Нет, не там. Вот он. Батя, смотри на Можно камень бросить? А что за жгут растение? Что за слизь? Бля, серьезно, и куда нам надо? Нам надо до мельницы, где-то в той стороне. А, мы можем зайти в этот дом. Можем зайти в этот дом. И все, мы больше ничего не можем делать. Бля, конечно, можно попробовать прощимать. Давай не будем. Да я не пойду. Поставился тихонечко. Опа, опа, сюда, сюда. А, Закрывай, закрывай. Потом еще ты жди, а что на проект-то такой пошел, я не понял. Я не готов. Я вообще не готов. Я так понимаю, вообще ничего нельзя сделать. Слушай, ну, если бы можно было, то смысл в нем был бы. Так, да, хорошо, хорошо. Патронов так много дают. 8 А, я же купил этот так. И куда? В обход? А, походу да. А, ну... Ну, я понял. Это типа один из вариантов попасть в дом. Так, погоди, а если мне надо будет чимать обратно в дом. Жа, я здесь не лазил? А, -а, -а, а, так я же здесь был. Я же здесь был в самом начале. Да. Блин, точно. А, ну это хорошо, что я патрончики тогда не подбирал в прошлый раз. Так сказать, на будущее оставил. там-то я этих собак расстрелять, как я по нему, не мог по скрипту. Нет, давай мы откроем здесь, потому что если вдруг щемать придется, хотя бы вниз сигануть можно. Их так не дышил Вот так. Питу мясо птицы а -а -а -а. ну блин этим мы сейчас заниматься конечно не будем как мне пройти на мельницу я немножко Блять, короче где это собакой я не вижу видишь очень круто он там в домик пошиться он видит он там где-то видишь вот где он? Я потому что не вижу. хороший кинайд план, Не, я правда не вижу. Я не знаю, куда нам идти. Ну, серьезно. вот в этот дом, и что толку, что я пройду в этот дом? Как нам пройти-то, в рот? Ну это в самом начале, там не было мельницы. О, короче, может... Может плюнуть на все. Это серьезно, как будто где-то вот здесь, прям рядом. Может, тут? Да, блядь, ну правда, где я не слышу? Я вот сюда захожу и его не слышно становится. Никуда, может? Так-то боюсь, значит, чуть-чуть. Что, -чуть. я не знаю, куда идти. Куда? И чего толку, что я сюда пройду? Сюда, что ли, куда-то? Ой, нет, а куда-сюда? Сюда мы ходили, блин. Как вдоль реки идти? Вот тут какой-то запуток. Блять, я больше не знаю, куда идти Да в рот ебать, погнали. Чё здесь? Подожди, это серьезно? Ты предлагаешь мне полиция? Да плохо, погнали! Так, так, так, так, так. Тихо. А, и все, да? Вот сейчас придется сюда еще стригнуть, да? Блин, ты, на что мне патроны придут? Ну, блин, ну патроны на что тратишь-то, мое? А если бы я их потратил? Серьезно. Что бы я делал тогда? Умирал бы? Я хотел ему зарядить просто ради прикола. Опа. Так, ну... Хорошо, хорошо. То есть у нас сейчас уже должен быть босс, по идее, да? А, так, ладно. А, время уже много. А, давайте тогда на этом закончим. В следующий раз повоюем. В следующей серии. А на этом предлагаю закончить. А, так что готовимся. Готовимся. У нас теперь целый арсенал оружия, у нас два пистолета, два дробыша, винтовка, ножи, гранаты. блин, мы уже целую армию можем победить зомби. Кстати, ни одного зомби, ну, бомжи не считаются, они какие-то непонятные, они не до зомби какие-то, с серпами, с мечами ходят, зомби так не делают. Что ж, предлагаю на этом остановиться, всем спасибо за просмотр и всем пока-пока!